Жди здесь уебок, а я пошел смотреть канал Absolutely. Как скажете, лейтенант. Друзья, как вы уже могли догадаться, перед просмотром ролика я бы хотел бы вам порекомендовать канал Absolutely. Там вы найдете смешные подборки со всевозможными коубами по фильмам, аниме и даже играм. Посетите канал и, конечно же, подпишитесь, если вам понравится. Канал реально годный. Ссылка на канал Абсолютли в описании под видео. Девчонка, которую хотела рассмешить, читать не лекцию, как это сделать. Даже обидно как-то. не полезу в телегу! А у тебя кишка не тонка перечить? Скажи, у него тоже есть странная штука между ног? Ну разумеется! Да, странная штука на месте. Я не доктор, я чинильщик-калькулятор. Да. Вы постоянно лечите мне какую-то ересь, а значит вы доктор. И вообще, слушайте сказку. Жил был один мальчик, и он умер. Да. Идем, Даркнесс, ух, ты ж ни ч***а себе. вот это вес не поднять. Не говори таких вещей. Это все моя броня. Устала капельку. Про удачу мне кто рассказывал? А было такое? Помните <informal> Беги, сука, беги! <sonata> Я не поведусь на эту игручную кошку для секса. Постой! <ап cold> Отлично, мой час настал, Такаги. Это ж самогон. Божечки, какая же я невнимательная. Ты что, просто спирт вместо заварки налила? Господи бога твою, в душу мать! Нацу, лови! Спасибо, Ромео. Вонючка! Извини, перепу... Сияйлу, лунэк, лизма! Эй, Сакура, ты в порядке? Маленькие какие Они средние Я воспользовался разборным волшебством Куча нацу! как-то не натурально, пластика не дай пожмякать они были подарены мне небесами кого тебе родите мальчика или девочку ну разумеется девочку не мужикали что один взгляд 120 лет такое, Такаги? <связать> вот тебе. Никола Коперник и Галилео Галилей жили в разные времена, но по выходным любили встретиться и поболтать за кружкой пива. Вернись в каноху, Да ты боял. Давай-то расскажи что-нибудь о своем хобби или о своих умениях. Но ну, я люблю поесть чего-то необычного или выпить. Ой. Другими словами, у нас смелая новенькая. Чья это была идея, завязать руки Лайта за спину? А что, если он там кастует какой-нибудь ниндзюцу и убивает преступников? Тоже мне гений. You you know the way. The way using... Чё, пацаны, они... Э -э Фу, давай. Банса он только что взлетел на воздух. На надеюсь, они не там были. Может и не там, хуй его знает. Если много нервничать, будешь стареть быстрее. Это все ложь. Да! Я изучал звуки, доносящиеся из кухни. И решил посмотреть своими глазами. Но я увидел ничего. О нет, Джонни, ты убил его, дебил, придурок, жопа, прекратил улыбаться, чертов социопат. А ну, Шнайзе! стерва, ты че, блять, за кого меня держишь? И уплываем, угу Больно